Добрый день, коллеги. Ну, надеюсь, у нас получится такой э, плавный переход от обеда к познавательной части. Э, я рад приветствовать вас на ежегодном форуме, посвященном решениям и технологиям ЦИСКО. Меня зовут Скворчевский Андрей, я системный инженер ЦИСКО Systems, отвечаю за Беларусь и Молдову, работаю в белорусском офисе в Минске. Сегодня я хотел бы рассказать вам про SDXs, access программно определяемую фабрику, кампусной сети и о том, как она связана с другими частями сети, о которых вам рассказывали мои коллеги. Также во второй части презентации расскажу про новый стандарт 802.11ax беспроводной связи, который известен также как Wi-Fi 6 и о новом оборудовании этого стандарта, который мы предлагаем на рынок. Презентация моя поставлена, построена будет следующим образом. Сначала будет вводная часть, где я расскажу о том, какие вызовы стоят перед архитекторами сетей, перед администраторами, какие сложности в эксплуатации сетей в настоящее время. Расскажу о том, как компания ЦИСКО отвечает на эти вызовы, какие решения она предлагает для того, чтобы сделать нашу работу более эффективной. Расскажу о преимуществах SD-Access, о компонентах, из которых состоит решение. Ну и в, во второй части расскажу немножко про беспроводные сети, про новый стандарт и совсем в заключении про э, индустриальные сети, про интеграцию операционных технологий в фабрику SD-Access. Сегодня передо мной стоит достаточно сложная задача, мне надо простыми словами рассказать о достаточно сложных вещах, при этом я своей целью ставлю то, чтобы у вас создалось ощущение работающего продукта, ощущение полноценного решения, а не просто идеи либо презентации. Итак, начнем. Какие основные вызовы стоят перед сетевыми администраторами, перед архитекторами, какие сложности в эксплуатации современных сетей? В принципе, вызовы эти не меняются на протяжении последних, наверное, нескольких лет. Единственное, что меняется их размер, меняется влияние на сетевую инфраструктуру. У нас растет объем данных. Если взять все данные, которыми мы обладаем на сегодняшний день, то более 90% из них были созданы за последние два года. У нас увеличивается количество устройств. Мы пережили и все еще переживаем взрывной бум мобильных устройств, смартфонов, планшетов. Эта история продал, продолжилась с появлением и широким распространением носимых устройств, которые тоже подключаются к сетям. Но э, я думаю, что это все еще не сильно… Э, если можно так сказать, большая волна по сравнению с тем, что нас ждет с внедрением устройств интернета вещей. В самом ближайшем будущем ожидается, что количество устройств интернета вещей достигнет 26 миллиардов. И со всем этим сопряжены все время возрастающие риски больше устройств, которые генерируют большее количество данных, соответственно, больше возможностей для злоумышленников проникнуть в сеть, нанести какой-то урон. Особенно в этом плане, конечно, отличается э, интернет вещей. Э, есть даже такая шутка, что мало кто знает, но буква S в слове IoT означает security. Э, суть да, в том, что эти устройства, э, как правило, с одной стороны они недорогие, и производители стремятся удешевить производство. С другой стороны, они монтируются, зачастую в труднодоступных местах, и те же обновления прошивок ну, во многих случаях вообще не производятся на протяжении всего жизненного цикла устройства. При этом, естественно, что какие-то уязвимости в любом программном обеспечении есть, и вот такие уязвимые устройства продолжают функционировать в сети. Поэтому очень важно изолировать вот эти сегменты интернета вещей от остальной IT-инфраструктуры. Если же говорить о том, какие вызовы, то главная проблема в том, что ресурсы, которые предоставляются IT-командам на, на администрирование инфраструктуры, они не увеличиваются, в лучшем случае остаются прежними. И некоторую роль еще сыграло распространение облачных сервисов, которое дало такой определенный толчок для бизнеса, сказав, что ага, затраты на IT-команду можно еще уменьшать. Вот. Поэтому самая главная задача, которая перед нами стоит, это как меньшими средствами сделать больше. С другой стороны, рынок администрирования сетей достаточно большой, с учетом развития IT-инфраструктуры во всем мире. Этот рынок оценивается в 60 миллиардов долларов. Это затраты на администрирование всех сетей во всем мире. И э, те способы, которые мы предлагаем, которые позволяют э, сэкономить ресурсы, сэкономить время, уменьшить риски, соответственно, уменьшить потери, это все то, что в принципе разумно э, потратить какие-то средства, а затем уменьшить вот эту вот большую сумму, которая тратится на администрирование. Другой тренд, который накладывает определенные новые требования к инфраструктуре, это цифровизация. Большинство крупных компаний либо начало цифровизацию, либо уже даже прошло определенные этапы. Можно ожидать, что в обозримом будущем компании, которые не прошли цифровизацию, по крайней мере достаточно крупных, не останется вообще, потому что для того, чтобы бизнес оставался конкурентоспособным, ему надо полная прозрачность для людей, которые им управляют, и полное понимание тех процессов которые происходят. Вследствие этого, по оценкам аналитика, ожидается, что в ближайшие два года в три раза больше компаний, чем сейчас, пройдут цифровизацию. Все это требует перемен в сетевой инфраструктуре, и традиционная сетевая инфраструктура, к которой мы привыкли, она уже не отвечает этим требованиям. Здесь надо оговориться, что во многом та инфраструктура, которую мы эксплуатируем в настоящее время, она создавалась в другой период, и там были другие вызовы, и другие требования. Ну, и отмотав несколько лет назад, можно вспомнить, что очень важным требованием и тоже сложным для реализации была интеграция голоса и видео в сеть передачи данных. В принципе, мы с этим успешно справились. Были использованы технологии, это и Voice VLAN, и настройка QoS, которые позволили гармонично все это сочетать в одной сети. Но в настоящий момент требования совсем другие. Если посмотреть на основные требования, то это большое количество мобильных устройств, причем устройств, которые не всегда находятся под контролем администраторов сети. Это большое количество устройств интернета вещей, как я говорил, это источник повышенных рисков. И это использование облачных сервисов. Андрей который рассказывал он про SD-WAN, да, рассказывал про старую модель, когда весь трафик туннелировался в э, центральный офис. Там он проходил через надежные фаерволы и только после этого уходил в интернет. К сожалению, сейчас эта модель уже неприемлема, потому что э, используются облачные сервисы, такие как Office 365. И для того, чтобы пользователь получил э, качество от использования этого сервиса, э, Прямой выход в интернет из филиалов Direct Internet Access де-факто стал стандартом. Соответственно, те, те, те старые подходы, которые мы использовали, когда у нас выделялся Вилан, э, выделялась определенная адресация, а потом мы по этим адресам контролировали доступ пользователя, они уже не работают. Опять же, Раньше у нас были офисы, и сотрудники работали в офисах. Теперь все больше и больше компаний используют удаленных работников наравне с теми, кто работает в офисе. Это люди работают на своем оборудовании, где-то там у себя дома, то есть в обстановке, которую мы полностью не контролируем. Соответственно, это новые требования к обеспечению безопасности. Чем на это отвечает ЦИСКА? ЦИСКА на это отвечает концепции Intent-Based Network. Это сеть, которая управляется намерением. Сам этот термин появился достаточно недавно, хотя какие-то определенные зачатки этих технологий были где-то там сначала нулевых появились. Итак, что такое сеть, которая управляется намерением, что такое вообще намерение? Если мы вспомним традиционную инфраструктуру, Вспомним работу сетевых администраторов, инженеров, архитекторов, ну, в зависимости от размера сети. Да, это могут быть там, люди там, разной квалификации. Если это большая сеть, то это архитекторы. И вот перед ними ставилась задача э, обеспечить какой-то новый сервис, развернуть. И понятно, что основной вопрос, что сделать, он как бы по умолчанию был, но э, его очень быстро проскакивали, потому что… Э, Реально для э, обеспечения необходимой функционирования важно было отвечать на многочисленные вопросы «как?». И вот этот технический специалист начинал э, разрабатывать план, э, как реализовать вот этот сервис, какие виланы где выделить, какие выделить адреса, как организовать подключение конечных пользователей ресурсов, где организовать маршрутизацию, как организовать контроль доступа. То есть отвечал на огромное количество вопросов «как?». Сеть, которая управляется намерениями, как раз сосредоточена на том, чтобы администратор задал вот этот самый главный вопрос, что нужно сделать, и все. Дальше уже способы выбирает сама сеть. Ведущий аналитик Гартнера Эндрю Лернер сравнил intent-based network с GPS-навигатором. Я думаю, что все из нас работают так или иначе да, с этими замечательными программами, которые существенно облегчают жизнь водителя. Так вот, как работает эта программа? Мы в ней не указываем, не рисуем сами свой маршрут. Мы в ней указываем только тот пункт назначения, куда мы хотим попасть. И дальше уже программа получая постоянно сведения о том, где мы находимся в настоящий момент, ведет нас определенным маршрутом к пункту назначения. И точно так же, как и intent-based network, в случае возникновения каких-то проблем, там, э, ремонта дорог или какого-то затора, э, Программа-навигатор может э, изменить маршрут для того, чтобы привести нас в конечную точку. И ее задача оказывается выполненной тогда, когда наше текущее положение совпадает с тем, которое мы задали в качестве желаемого. Так точно так же работает и сеть, управляемая намерением. Мы описываем состояние, в, который, в которое мы хотим привести сеть, а затем программное обеспечение за счет использования разных технологий, разных алгоритмов, Приводит, преобразует сеть к тому виду. Но в отличие от навигатора, когда сеть приходит в состояние желаемое, на этом работа не заканчивается. Постоянно происходит отслеживание того, чтобы реальное состояние сети не отличалось от желаемого. Если говорить о том, что такое намерение. ну Это в принципе... Задачи, которые можно на бизнес-уровне сформулировать, просто буду на конкретных примерах пояснять. Вот стоит у нас, решили мы сделать умные здания. Все наши офисные здания решили сделать умными. Нам нужно какое-то изолированное пространство безопасное, куда мы поместим все датчики. И вот в таком виде... Эта задача, это и есть намерение. То есть мы говорим, нам нужно, а, и до, к этому мы еще хотим, чтобы этот трафик приоритетно обрабатывался. Вот мы и говорим, что нам нужно изолированное пространство, которое бы существовало во всех наших офисных зданиях, и чтобы его трафик приоритетно обрабатывался. Все. Дальше уже система за нас должна Определить, как это сделать, выделить там виртуальную сеть, выделить адресное пространство, какие-то политики создать, которые будут этот трафик обрабатывать, и определенные политики кес применить. Это делает система. Значит, система вот это намерение транслирует в конкретную конфигурацию. Конфигурация применяется к устройствам, непосредственно таким образом устройство конфигурируется не нами, не администраторами, а системой. И происходит постоянный контроль того, что система пришла именно в то состояние, которое мы хотели, и выполняет именно эти задачи. Чтобы... Давайте внесем ясность по терминам. Значит, intent-based network – это концепция, это подход. Программно-определяемая сеть – это инструмент, как можно реализовать, это основной инструмент реализации сети, управляемой намерениями. Программно-определяемая сеть Cisco состоит из трех компонентов. То есть понятно, что при таком подходе при динамически подстраивающейся под нужды заказчика сети, кроме программно-определяемой сети, никаких других вариантов реализации нет. То есть это должно иметь в основе программную составляющую. Соответственно, все три э, сегмента классической enterprise сети являются программно-определяемыми. В дата-центре у нас программно-определяемая сеть SOT ACI, которая управляется EPIC контроллером. На кампусе и филиалах у нас программно определяемая кампусная сеть SDXS, которая управляется контроллером DNA-центр. И One-сеть, это тоже программно определяемая сеть, о которой вам рассказывал Андрей, которая управляется контроллером V-Manage. Итак, у нас есть три сегмента программно-управляемой сети, которые интегрированы и связаны между собой. При этом можно выделить лидирующее положение DNA-центра. Поскольку он является как бы, э, вот этой общей точкой применения политик. Через API-интерфейс DNA-центр управляет API-контроллером в дата-центре, управляет V-Manage-контроллером для sd wan сетей и таким образом обеспечиваются сквозная сегментация, сквозные политики безопасности, единая конфигурация во всей сети, единая обработка трафика во всей сети и полная видимость за счет единой телеметрии во всей сети. Если немножко говорить про техническую реализацию, то вот так, например, реализована связка между sd которая может быть и должна быть и в основном кампусе, и в филиалах. При этом это единая сущность, управляемая DNA-центром. Вот так реализована связка sd а и sd а. Несмотря на то, что используются разные типы инкапсуляции, тем не менее трафик, сохраняет все свои характеристики, все свои метки, проходя, например, от филиала до дата-центра. Соответственно, он везде получает одинаковую обработку. Ну и при этом DNA-центр управляет V-менеджем. Преимущество, которое нам дает SD-Access – ну, основные преимущества – это гибкость. Мы получаем мобильность пользователей, у нас нету больше привязки к виланам, к IP-адресам. У нас есть привязка к сущности. В этом нам помогает ICE как единый сервис идентификации. У нас есть полностью автоматизированная настройка. Мы больше не настраиваем нашу сеть от устройства к устройству. И, наконец, у нас есть телеметрия. Мы постоянно собираем данные о том, как функционирует наша сеть. И с помощью SD-Access а мы увеличиваем безопасность за счет сегментации, возможности полной изоляции сегментов и настройки э, правил взаимодействия между этими сегментами. Если мы говорим про конфигурацию, то в первую очередь идет речь о том, как сократить затраты времени обслуживающего персонала и уменьшить вероятность человеческой ошибки. Даже сейчас, несмотря на то, что некоторые, некоторые средства автоматизации используются, пожалуй, в каждой сети, около 95% операций по конфигурированию сети производится в ручном режиме. Понятно, что это трудоемко, но самая большая проблема, что это ведет к появлению ошибок вследствие человеческого фактора. И даже если предположим, что какую-то политику там, старым традиционным методом через xs листы например, нам удалось нормально внедрить на всех устройствах нашей сети, то сеть, современная, она динамически изменяется. И потом, впоследствии, когда нам надо эту политику менять, ну, шансы на то, что она будет везде изменена на всех, всех устройствах, где когда-то применялась, будем честными, они стремятся к нулю. Таким образом, у нас возникает расхождение. Расхождение то самое между тем, что нам надо получить, и тем, что мы имеем. В случае SD-Access а, у нас конфигурация абсолютно автоматизированная. Вся фабрика управляется как одно целое. Как пример, реализация контроля доступа. Раньше нам надо было выделять Вилан, делать в нем IP-адресацию и навешивать access листы Более того, если мы хотели отследить нарушение какой-то этих политик, да, мы могли э, указать необходимость логирования в access листах но будем честными, кто там особо эти логи смотрел до того, как происходил реальный инцидент. В случае с аксесса у нас идет привязка к сущности, э, у нас единые политики во всей сети и у нас постоянно отслеживаются нарушения этих политик и через dna центры. Об этом сообщается либо администратору, либо даже может э, в автоматизированном режиме э, происходить необходимые изменения. Следующий большой шаг вперед – это абсолютная интеграция проводной и беспроводной сети. Опять же вспомним классическую сеть. У нас были проводные пользователи, подключенные к коммутаторам доступа. Для них политики были, те же – листы на коммутаторах доступа. И были беспроводные пользователи, подключенные к точкам доступа. Их трафик туннелировался до контроллера. На контроллере мы фактически вынуждены были создавать дублирующие политики. Была сложность и траблшутинга. То есть, мы, допустим, зная учетную запись э, клиента беспроводного, должны были сначала узнать его IP-адрес, MAC-адрес, определить, э, на какой точке доступа этот пользователь зарегистрирован, и после этого уже начинался непосредственно траблшутинг. В случае SDXs у нас э, пользовательский трафик беспроводных пользователей сразу, сразу попадает в проводную сеть, уже инкапсулирован в XLAN. Он Имеет, работает абсолютно в том же адресном пространстве, что и проводные пользователи, использует тот же шлюз по умолчанию, без проблем осуществляется роуминг, то есть ничем беспроводной пользователь от проводного не отличается. И трэблшутинг привязан к учетной записи, то есть мы его можем начинать сразу же, как только мы знаем имя учетной записи. Другая большая статья затрат времени IT-команды – это трэблшутинг. Да, если даже взять старую добрую сеть, я думаю, что у каждого из вас настроено достаточно много механизмов сбора данных, сбора статистики. Устройства генерируют NetFlow, SFlow, это складывается в базы данных, считываются SNMP-счетчики, собираются все слоги. но проблема в том, что эта обработка этого всего, во-первых, происходит только тогда, когда проблема возникает, а второе, обработка этого всего происходит человеком. Человеческий мозг очень гибкий, но имеет весьма ограниченную вычислительную способность. Зачастую человек просто не в состоянии определить корреляцию между сложными событиями. В случае с DXS… Это также информация собирается, но она при этом постоянно обрабатывается. SLA мы проверяем не тогда, когда у нас с сервисом возникли проблемы и картинка, например, начала рассыпаться, а SLA мы видим постоянно. Если же говорить о аналитике вообще в сети, то данные собираются, в режиме реального времени происходит анализ, в режиме же реального времени ищутся корреляции между событиями и тут же по результатам э, э, создаются политики, которые способны ситуацию исправить либо полностью в автоматическом режиме, либо эти политики предлагаются администратору для окончательного применения, чтобы сеть пришла в желаемое состояние. То есть разница в том, что... В одном случае у нас огромный объем данных, который имеет ограниченную пользу для нас, потому что мы должны его сами обработать как-то, а в другом у нас не просто объем данных, а готовые решения, как решить существующие проблемы, о которых мы, может быть, даже еще сами не знаем. Пользователи еще, может, не пожаловались. Какие технологии и решения лежат в основе SDXs? Прежде всего, это сегментация. Мы для увеличения безопасности сегментируем пользователей и четко контролируем взаимодействие между ними. Для полного контроля в SDX есть двухуровневая иерархическая сегментация. Первый уровень это макросегментация, когда на базе одной физической сети мы создаем множество виртуальных, которые полностью изолированы друг от друга. Например, это используется для того, чтобы отделить вот те же самые устройства интернета вещей, либо отделить сеть управления инфраструктурой здания как э, критичный объект от IT-сети, которая более подвержена рискам. По умолчанию любое взаимодействие между виртуальными сетями запрещено. В случае, если такое взаимодействие необходимо, оно реализуется через межсетевой экран. И второй уровень, второй уровень сегментирования – это масштабируемые группы, scalable groups. Это уже в рамках одной виртуальной сети мы определяем взаимодействие между пользователями на основе ролей. Таким образом, мы пользователи уже разделяем не по IP-адресам, а по тем функциям, которые они выполняют. Так мы можем в рамках одной виртуальной сети пользователей выделить финансовый отдел, отдел кадров, администраторов сети и политиками определить правила взаимодействия между этими пользователями в рамках своей виртуальной сети. Соотнесение к группам и присваивание соответствующей метки происходит Обычно либо в динамическом режиме на основании аутентификации, либо в статическом по признаку, в какой порт подключен пользователь и устройство, в какой вилан, либо в случае виртуальных машин определяется профилем виртуальной машины. Пользуясь случаем, хочу внести пояснение. Вот аббревиатура SGT, она существовала и раньше, она существовала еще, когда появилась технология Cisco TrustSec во многом sdxs в оборвании аутентификации либо в статическом, вот. но если в трасс SGT это было security group tag, то в sd это scalable group tag. Ну, суть не сильно от этого поменялась, аббревиатура осталась, она может использоваться, вот. но тем не менее, просто имейте в виду, что если вы встречаете э, scalable group tag, то речь идет про sdxs Ну а сами политики в принципе назначаются достаточно просто, то есть у нас есть Матрица из групп пользователей, и мы определяем порядок взаимодействия между этими группами. Вот пример такой политики. В принципе, достаточно простая. То есть, о чем я говорил, в основе сложных механизмов лежат простые и, в принципе, известные нам вещи. Вот такая простая политика с возможностью логирования и распознавания приложений. Другая технология, которая лежит в основе SDXS, это технология оверлейных сетей. Что такое оверлей? Оверлей – это э, логическая виртуальная сеть, которая построена на базе физической транспортной. Транспортная сеть – это привычная нам сеть из э, коммутаторов, маршрутизаторов, а оверлей-сеть – это логическая, которая строится за счет э, применения инкапсуляции. Зачем нам нужна оверлейная сеть? Она нужна нам для того, чтобы отделить сервисную плоскость, от транспортной. Если мы вспомним много-много лет назад Enterprise-сеть, у нас не было этого разделения. У нас была одна сеть, она же была транспортная, она же была сервисная. И, допустим, опять же наш случай, нам нужно было запровизить какой-то сервис. Мы были вынуждены менять конфигурацию значительного числа, если не большинства устройств в сети. Это, естественно, вызывало простой, это влияло и на другие сервисы. Я не зря оговорился про enterprise-сети, потому что те же самые операторы, они еще довольно давно поняли, что такая практика пагубная. Во многом эту задачу призван был решить MPLS. То есть э, оператор, если ему нужно было обеспечить новый сервис своему абоненту, он в принципе менял, минимально, мини менял конфигурацию минимального количества устройств, фактически только тех э, устройств на границе сети, куда подключен абонент. Остальное как бы оставалось неизменным. Теперь это важное преимущество, с помощью SDXS доступно и в Enterprise-сети. У нас есть транспортная сеть, базовая, которая должна быть построена по очень простым и понятным правилам. Она должна быть надежная, отказоустойчивая, с большой пропускной способностью. Какой простой способ этого достичь? Использование везде маршрутизации, множественные избыточные линки и equal cost multipass. И все, мы получаем стабильную транспортную сеть. Вот не могу упустить случай да, и сказать, чем отличается решение, вот может там будет опять вопрос, чем отличается решение sd Access от CISCO, от других программно определяемых сетей. А отличается, оно вот чем, когда появилась концепция программно определяемых сетей, когда понятно стало, что это, в принципе, то, что в лучшей степени решает бизнес-задачи, появились другие производители, которые сказали, ага, раз теперь программа все решает, тогда в принципе мы можем использовать простой подход. Вы берете совершенно любые коммутаторы, вы берете совершенно любые сервера, самое главное, чтобы на них было, на этих серверах установлено наше замечательное программное обеспечение, и тогда все у вас будет хорошо. Нет, конечно же, это не так. Я думаю, ваш опыт подсказывает, что это не так, что Транспортная сеть лежит в основе. И вот здесь Cisco, как компания с 35-летней историей, которая э, известна всем как производитель надежного, надежного, стабильно работающего оборудования, которое имеет топ-таймы у некоторых заказчиков по несколько лет. Вот это и есть основа, которая позволит затем наверх этой транспортной сети навесить сервисные сети. Ну, с сервисными сетями все понятно. Это виртуальные сети. У вас есть сервис. Вы ее развернули, она никак не влияет на транспортную сеть, она никак не влияет на другие сервисные сети. И огромный плюс такого подхода в том, что когда вам этот сервис не нужен, вы эту сеть убираете. Потому что ну, все из вас, я думаю, знают, как это дела обстоят с этим в Enterprise. То есть нужен сервис, мы конфигурацию изменили. А когда сервис перестает быть нужным, эту конфигурацию ну, никто никогда не убирает, потому что все боятся, а вдруг что-то сломается. И в итоге на достаточно долго работающем оборудовании, в давно существующей на рынке компании, конфигурации раздуваются просто до непомерных масштабов, сменяется несколько поколений администраторов, и уже там никто не может сказать, зачем нужна была та или иная конфигурация. Именно потому что сервис был нужен, его сделали, сервис перестал быть нужен, конфигурацию никто не убрал. Архитектура и компоненты SDXS. Ну вот такой вот самый у меня перегруженный слайд, но тем не менее он нужен для того, чтобы вы поняли, как этот механизм работает. Основой sdxs является DNA-центр, это аппаратный appliance, у которого два программных основных модуля. Это NCP, Network Control Platform, и NDP, Network Data Platform. Об этом я расскажу чуть позднее. У нас есть групп репозиторий, это единый централизованный сервис идентификации Cisco ICE для контроля доступа пользователей устройств, для применения к ним соответствующих тегов и политик. У нас есть узлы Control Plane, которые, основная функция которых это создание, поддержание базы связки конечных устройств и H-узлов, куда эти конечные устройства подключены. У нас есть узлы Border Notes которые служат для связи между фабрикой и другими L3-сетями, Потому что для всех других L3-сетей фабрика это, в принципе, одно такое большое логическое устройство. У нас есть Edge Nodes, которые служат для подключения конечных пользователей и устройств к фабрике. И в случае, когда у нас интегрированная беспроводная сеть, у нас есть беспроводной контроллер, интегрированный в фабрику, и у нас есть точки доступа, которые тоже интегрированы в фабрику, они подключаются к h узлам но при этом уже на точках доступа трафик э, пользователей инкапсулируется в x lan -ы. Компоненты. DNA-центр. Ну понятно, что в продакшене как бы одно устройство ставить это просто неправильный подход, поэтому надо организовывать кластер из трех устройств. Почему три устройства? Ну потому что, как во многих подобных системах, нужен кворум. Соответственно, при двух устройствах кворума достичь не удается, нужно три. А вообще, с, практически со всех точек зрения, вот этот кластер это одно виртуальное устройство. У нее есть один виртуальный IP, с помощью которого с которого происходит управление фабрикой. В редких случаях нужно доступ на отдельные устройства кластеров. Какие-то сервисы работают на всех компонентах кластера, типа базы данных, какие-то в случае аварии могут стартовать на оставшемся в живых, например, устройстве. DNA-центр это, как я сказал, это аппаратный appliance, фактически это высокопроизводительный сервер. К сожалению, Пока нет возможности это запускать в качестве виртуальной машины, даже в тестовых целях, потому что идет очень большая обработка телеметрической информации. Как я говорил, два основных компонента в рамках DNA-центра. Это Network Control Platform. Это тот компонент, который... Намерения преобразуют в политики, политики преобразуют в конфигурации, и эти конфигурации применяют к устройствам. Разными способами. Это может быть NetConf, это может быть Young, не суть важно, но важно, что он применяет их одновременно на все устройства, где это необходимо. При этом он сообщает данные о том, какие политики он применил другому компоненту Network Data Platform. А Network Data Platform постоянно мониторит сеть, получает данные телеметрии и сравнивает то, что есть фактически с тем, что должно быть. И вот когда он обнаруживает расхождение в этом, он немедленно сигнализирует об этом NCP, и NCP может либо сам какие-то политики видоизменить, либо новые политики создать и применить их для того, чтобы привести сеть в соответствии с желаемым состоянием. Узлы. Узлы нашей фабрики. Control Plane, как я говорил, это то устройство, которое поддерживает связь между конечными устройствами, пользователями и теми H-узлами, куда они подключены. Фактически, как только устройство подключается к H-коммутатору, H-коммутатор отправляет MAC-адрес устройства, IP-адрес устройства на Control Plane. Таким образом, Control Plane поддерживает эту таблицу и может эти данные сообщать другим узлам при необходимости организовать соединение между конечными устройствами. Плюс из этих же данных он формирует ARP-таблицу. То есть в фабрике SD-Access таблица формируется на control plane. В качестве control plane узлов могут использоваться коммутаторы Catalyst 9300, 9400, 9500. В документации, я думаю, многие встречали, что в принципе с определенными ограничениями в SDXs могут использоваться и коммутаторы Каталист 3000 серии, но в своей этой презентации я буду делать упор на 9000 серию, потому что в принципе как бы 3000 серия может иметь ограничения, плюс так или иначе все мигрирует на 9000 серию. Edge nodes, edge-узлы, это узлы, которые служат для подключения конечных пользователей. Они сообщают данные о пользователе на control plane и они обеспечивают важную функцию — Anycast L3 Gateway. Вот это как раз то, что позволяет получить абсолютно бесшовный роуминг для беспроводных пользователей. Ну понятно, проводных нам тяжело представить, пользователя, который будет бегать и переподключаться в разные коммутаторы. Вот. Но что касается беспроводных пользователей, то да, человек значит, и там идет по офису, он с одной точки доступа переключился на другую, другая точка доступа подключена к другому H-узлу. Вот. Но за счет того, что используется L3, Gateway, Castel, 3 gateway, то есть один виртуальный адрес на всех edge-узлах. Этот пользователь не меняет свое адреса, у него не меняется шлюз по умолчанию, у него происходит абсолютно бесшовный роуминг. В качестве edge-узлов могут использоваться коммутаторы 9200, 9200L, 9300, 9400, 9500, ну если по-богатому. Border Node – это как я сказал, служит для связи с другими сетями. Фактически Border Note это точка входа-выхода трафика в фабрику. Они бывают трех типов. Internal Border, который подключает известные внешние сети компании. Ну, border Note работает, он оперирует стандартными протоколами маршрутизации, через них он анонсирует те сети, которые используются внутри фабрики и посредством же этих протоколов маршрутизации он получает информацию о маршрутах за пределами фабрики. Есть External Бордер фактически это дефолт гейтвей, то есть он тоже анонсирует внутренние маршруты, но фактически он импортирует дефолт гейтвей. Ну и есть смешанные, то есть в тех сетях, где у нас нецелесообразно выделять отдельные бордеры, мы можем использовать обе функции в рамках одного устройства. В качестве бордеров можно использовать коммутаторы 9300, 9400, 9500. Вот таким образом интегрируется беспроводная сеть в фабрику SDXs. У нас есть контроллер, который физически подключен к бордер-узлу. Для управления точками доступа создается оверлей, создается вот эта вот виртуальная сеть, где бегает только протокол CAPVAP. Он служит для того, чтобы контроллер мог управлять точками доступа пользовательский трафик на самих точках доступа сразу же инкапсулируется в VXLAN и уже в таком виде попадает на H-узлы. При этом контроллер устанавливает сессию с control plane хостом и передает ему данные о беспроводных пользователях. беспроводных пользователях в формате беспроводной пользователь, точка доступа, куда он подключен, и H-узел, куда подключена эта точка доступа. За счет того, что пользователи попадают беспроводные в те же VXLANы, что и проводные, фактически в то же адресное пространство, еще раз подчеркиваю, никакой разницы нет между проводными и беспроводными пользователями. Для беспроводной, беспроводной части фабрики могут использоваться как наши новейшие контроллеры 9800, так и предыдущих поколений моделей на базе AirOS. Это 3504, 5520 и 8540. Обращаю ваше внимание, что виртуального контроллера VVLC здесь нету, он не поддерживается. Что касается точек доступа, то, естественно, это новейшие точки доступа стандарта 11ax, но, кроме того, абсолютно полностью поддерживаются точки доступа стандарта 11AC фаза 2 и с некоторыми ограничениями поддерживаются точки доступа стандарта 11AC фаза 1. Теперь э, несколько слов о новом стандарте 802.11ax, также известным как Wi-Fi 6. Ну, в какой-то момент это решение было логичное, потому что все э, консюмерские устройства практически в настоящий момент, они имеют беспроводной модуль и естественно простым потребителям э, было тяжело это понимать, да и не нужно да, как бы, э, понимать, что лучше 802.11ax или 802.11ac, а когда был 802.11n. Ну и для того, чтобы как бы, облегчить восприятие, э, понимание того, насколько современно то устройство, которым они обладают, было решено но использовать порядковые номера для обозначения этих стандартов. Таким образом, самый-самый первый ратифицированный стандарт беспроводной связи 802.11b – который был принят в 1999 году, получил номер 1. Вот, пожалуй, наиболее распространенный сейчас 802.11ac получил номер 5, а новый 802.11ax получил номер 6. Таким образом, это взаимозаменяемые термины, только 802.11 что-то там, это технические определения, названия стандарта, а Wi-Fi 6 — это маркетинговое его название. Если говорить про э, стандарты, то, пожалуй, э, Wi-Fi 6 802.11ax наиболее важное изменение э, после стандарта DOT 11N. Если 11AC был направлен в основном на увеличение пропускной способности и, в принципе, э, эти, это воздействие было достаточно ограниченным, потому что при увеличении пропускной способности, особенно за счет э, группирования каналов, резко уменьшалась эффективность работы пользователей в более-менее плотной сети то стандарт Wi-Fi 6 ориентирован в первую очередь на обеспечение эффективной работы, поэтому он даже часто называется High Efficiency Wireless, либо просто High Efficiency. И если у 11AC была поставлена амбициозная задача дать пользователю гигабитную скорость, и она в принципе была достигнута, но только в случае, если у нас один пользователь на одну точку доступа, то в стандарте 11AX задача, если у нас много пользователей на одну точку доступа, давайте мы дадим каждому хотя бы 50 мегабит, но ну, чтобы он их получил. Для этого много усовершенствований было сделано. Часть усовершенствований пришла из сети мобильных операторов. Кстати, да, важное замечание, стандарт до сих пор не ратифицирован, но будем надеяться, что больших изменений в нем уже не будет, но тем не менее в очередной раз ратификация была отложена на 2020 год. Поэтому в принципе все оборудование, которое выпускается и нами, и может быть другими компаниями, оно как бы готово к стандарту, но тем не менее за отсутствием самого стандарта оно еще не сертифицировано. Основные нововведения, которые мы получили с новым стандартом. Прежде всего, это новый тип мультиплексирования. Это то, что мы взяли у мобильных операторов. OFDMA, самые важные буквы, две последних. MA, multi-access. Подробнее об этом на следующем слайде. Лучшее использование multi-user MIMO. Если раньше оно иногда использовалось и возможно было только по направлению от точки доступа к абоненту, сейчас оно используется в двух направлениях. Все вместе вот это вот OFDMA и MU-MIMA существенно увеличило пропускную способность и уменьшило задержки. Известный технический писатель, который описывает технологии простым языком, привел такое сравнение. Если взять старый добрый Wi-Fi, да, вот это ну, сравнение на примере банка. Старый добрый Wi-Fi, там 11B, это… Один кассир, одна очередь. Потом у нас появилась MU-MIMA, multi-user. Это 4 кассира и 4 очереди. А когда к этому добавилось еще OFDMA, то мы получили 4 кассира, 4 очереди, но при этом каждый кассир одновременно обслуживает 4 клиентов. Вот такое увеличение пропускной способности. Чисто физическое увеличение пропускной способности удалось достичь за счет использования более совершенной модуляции. 1024 QAM, теперь в каждом символе у нас передается не 8 бит, а 10. И очень важные э, нововведения, связанные с интернетом вещей. Э, прежде всего это режим ТВТ, Target Wait Time, режим, который позволяет существенно продлить срок службы батареи, потому что... Э, как я говорил, устройств интернета вещей, их очень много и если взять какой-нибудь большой объект, ну например стадион или торговый центр, таких устройств может быть тысячи датчиков и соответственно, если батарея в них будет жить, например, только один год и ее надо будет каждый год менять, а особенно учитывая, что эти устройства могут быть расположены в труднодоступных местах, то это достаточно большая нагрузка на обслуживающий персонал. Если есть возможность увеличить срок службы батарей до 5-7 лет, это будет очень существенная экономия ресурсов. Здесь она достигнута. Как работает OFDMA? Как я говорил, multi -access. Если раньше, как и раньше, канал 20 МГц делится на поднесущие, но если раньше в каждую единицу времени на всех поднесущих могли передаваться данные только одного клиента, то есть теперь на разных поднесущих могут передаваться данные разных клиентов. Вот такая вот дивная простая аллегория с грузовичками. То есть если раньше, неважно, полностью заполнен грузовичок, не полностью, он мог перевозить груз только одного заказчика, и, соответственно, когда заказчик отправил свой груз, ему надо отправить следующий, он должен ждать своего грузовичка. То теперь уже в один грузовичок можно сгрузить груз разных заказчиков и соответственно пользователь уже должен ждать не нового грузовичка, а когда у него освободится вот этот вот ресурс юнит. Отсюда уменьшение задержки. Target Wake Time это режим, это эффективный механизм передачи данных по расписанию. Точка доступа и, и от устройства, например датчик, заранее согласовывают время в через какие промежутки временные будет осуществляться передача данных. Ну, реальный пример. У нас есть температурный датчик. Если это не какой-то очень сложный технологический процесс, а, например, обычное здание, у нас нет необходимости получать данные о температуре каждую секунду. Соответственно, мы можем задать этому датчику режим, когда он 59,9 секунд спит, одну десятую секунду просыпается и передает данные о своей температуре, затем засыпает опять лицо экономия батареи, плюс существенно уменьшается нагрузка на беспроводную сеть. Потому что если бы все эти датчики одновременно работали и передавали, это была бы ненужная нагрузка. И ресурс-юниты и ТВТ могут работать как в диапазоне 2-4 МГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Но тут есть еще одно важное введение. Как я говорил, каналы 20 МГц делятся на подканалы 2 МГц. Кстати, канал 2 МГц этой полосы достаточно для передачи данных на скорости до 600 килобит в секунду. В принципе, представляя датчики из мира интернета вещей, я думаю, что подавляющее большинство датчиков абсолютно устроит такая пропускная способность. Так вот, эти каналы могут как использоваться независимыми датчиками, так и оставаться свободными, то есть в них не будет фреймов dot .11ax, и, соответственно, на этих частотах могут использоваться другие протоколы интернета вещей, такие как ZigBee и Bluetooth. То есть вот этот стандарт позволяет абсолютно мирно сосуществовать датчикам, использующим разные протоколы. ВПА-3 ⁇ новый уровень безопасности. Ну, новый стандарт безопасности, как вы знаете, ВПА-2 был принят в 2004 году, со временем он, естественно, устарел, тем более, там, я думаю, все слышали, два года назад, по-моему, была обнаружена уязвимость и была сконструирована реально эффективная атака, которая позволяет перехватывать и расшифровывать пользовательский трафик. Соответственно, изменения назрели. Вот. Появился стандарт ВПА-3. Он нацелен в первую очередь на обеспечение безопасности. Из основных нововведений у нас появилась, наконец, безопасность публичных сетей. То есть теперь трафик в публичных сетях, даже если мы аутентифицируемся через веб, он все равно шифруется с динамическими ключами, то есть он не может просто так перехвачен быть злоумышленником. У нас появилась э, возможность интегрировать, опять же, устройство интернета вещей более простым и безопасным способом, об этом я расскажу на следующем слайде. И у нас просто повысились требования, к безопасности, к длине ключа, к алгоритмам шифрования. Так, если мы включаем режим VPA Enterprise 192 бит на VPA 3 устройствах, это означает, что шифрование AES ключ 256, а был 128, и контроль целостности SH384. Плюс для, там, в основном для госучреждений США, где важна еще большая безопасность и криптостойкость, предусмотрено стандартом использования еще более криптостойких алгоритмов, основанных на эллиптических кривых. Как интегрируется устройство интернет вещей? Новый протокол, Device Provisioning Protocol или Wi-Fi Easy Connect, это в принципе решение, пришедшее на смену, безопасным и поэтому практически не используем в последнее время впс uh, Устройства интернета вещей это датчики понятно что они достаточно простые плюс при производстве особое значение имеет цена соответственно делать какой-то интерфейс пользователя на этих устройствах нецелесообразно как же их безопасно подключить в беспроводную сеть ответ использовать умные устройства в качестве посредника таким умным устройством является смартфон в принципе поддержка dpp uh, Реализована, по-моему, в девятом андроиде уже, то есть она в самой операционке реализована. Как это работает? Со смартфона сканируем QR-код на точке доступа, а затем подходим к нашим датчикам и сканируем QR-код, который располагается на этих датчиках. В этот момент происходит подключение датчиков в беспроводную сеть, они обмениваются ключевой информацией и дальше абсолютно зашифрованное соединение работает все остальное время. Переходим к беспроводному оборудованию. Ну, чтобы было удобно, я думаю, многие уже заметили, что вот все новое, что относится к центрам обработки данных, это у нас Nexus 9000, все новое, хорошее, что относится к кампусной сети, это у нас Catalyst 9000, вот все как раз оно и приспособлено для создания SDXS фабрики и замечательно работает в кампусных сетях будущего. Соответственно, и беспроводное оборудование у нас тоже получило свои линейки из, из серии 9. 9100, 9100 – это точки доступа стандарта Wi-Fi 6 и новые контроллеры 9800. Разрабатывалось программное обеспечение точек доступа контроллеров в коалиции с нашими партнерами Apple, Samsung, Intel, Microsoft. Соответственно, ну понятно почему. Cisco – поставщик инфраструктурной части беспроводных сетей, уважаемая компания, которую я перечислил, Производят клиентские устройства либо беспроводные адаптеры. Соответственно, чтобы э, тот же самый VPA3 был реализован в полной мере, он должен поддерживаться как точками доступа, так и клиентскими устройствами. Ну и кроме того, поскольку у нас идет интеграция в нашу фабрику, где обеспечивается телеметрия, у нас есть особенности: э, в частности, обнаружение угроз в зашифрованном трафике, э, лучшая аналитика и э, для этого интернета вещей, у нас есть возможность запуска контейнерных приложений и на, и на контроллере, и на точках доступа для препроцессинга, для первичной обработки тех данных, которые мы получаем с датчиков. Вот так выглядит э, масштабируемость нашего решения. Ну, хочу сразу сказать, что вот 9800 это история про SDXS. Э, он доступен в, в очень интересном варианте в виде программного модуля, который запускается на коммутаторах 9300. Бесплатный программный модуль запускается и может управлять до 200 точек доступа. В принципе, кто был внимательный, тот заметил, что 9300 такой замечательный универсальный коммутатор, который может выполнять любые функции. Теперь, как мы выяснили, он еще может быть Wi-Fi контроллером в SDXS фабрике. Соответственно, вот на базе этого устройства можно сделать замечательное решение, которое называется Fabric in the Box. То есть вот сеть филиала реально строится ну, для отказа устойчивости на двух коммутаторах 9300 и каком-то количестве точек доступа. Все. То есть это абсолютно полноценная, полнофункциональная SD-Access сеть филиала. Ну, в зависимости от количества точек доступа вы можете использовать облачные решения в публичном облаке, в частном, либо использовать аппаратные решения. Контроллеры 9800 поддерживают как новые точки доступа, так и точки доступа стандарта 11AC, фаза 1, фаза 2. Точки доступа. Самое главное, что отличает от других конкурентов, это особый упор на безопасность. Опять же Циско является одним из немногих поставщиков в госучреждения США, поэтому безопасности уделено, уделено особое внимание, особенно учитывая недавние скандалы шпионские с оборудованием другого вендора. Вот, точки доступа CISCO во-первых, имеют сертификат, который прошивается на заводе, он в TPM-модуле находится. Соответственно, при регистрации точки доступа на контроллер проверяется ее подлинность. И программное обеспечение имеет цифровую подпись. Перед тем, как оно выполняется, проверяется эта цифровая подпись, не было ли оно модифицировано. Новые точки доступа могут работать как с новыми контроллерами, так и практически со всей линейкой старых контроллеров, включая Virtual VLC три модели точек доступа. Особо обращаю ваше внимание на нашу флагманскую модель 91.20, которая кроме э, обычной элементной базы, которая может быть в каком-то виде может найтись и у других конкурентов, имеет специфическую плату, специфический чипсет Cisco RF ASIC, который нужен для аналитики. Это продолжает э, то же решение, которое впервые было представлено в точке доступа 4800, когда в ней было три радиомодуля, два радиомодуля обслуживали пользователей и один радиомодуль э, осуществлял э, анализ спектра, э, предупреждение о вторжении, обнаружение о Здесь вот эту функцию выполняет RF ASIC, вот эта вся оплатка, которая называется DNA радио Оно позволяет позиционировать пользователя более точно, э, осуществлять фингерпринтинг, то есть опознание э, беспроводного пользователя по набору характеристик, а также позволяет э, обнаруживать вражеские точки доступа, и это, в принципе, лучший в индустрии анализатор спектра. Вот так вот он выглядит точки доступа 91.20. Ну и в заключении интеграция операционных технологий в SDXS фабрику. Долгое время операционные технологии, промышленные сети, технологические сети, они строились абсолютно отдельно. То есть для того, чтобы достичь изоляции и надежности, они строились абсолютно отдельно. Там для этого специальные коммутаторы э, закупались, они могли быть industrial, могли нет, но тем не менее это фактически двойные затраты были. С появлением SDXS появилась возможность реально интегрировать OT-инфраструктуру в SDXS-фабрику, потому что она обеспечивает основные требования. Полную изоляцию, то есть мы можем сделать абсолютно изолированный сегмент, и большую масштабируемость. С появлением интернета вещей реально больш сети больших компаний должны быть готовы к тому, чтобы включить в них миллион таких устройств. И SDXS абсолютно этим требованиям соответствует. Но как это реализовать на практике? Не всегда подходят Edge-коммутаторы для подключения устройств, вот. а с другой стороны те индастриал-коммутаторы, которые у нас есть в портфеле, где реализованы специфические протоколы, такие как RepRing, они не обладают полным функционалом Edge-устройств. Решение — это специальные Uh, вариант Extended Nodes, специальный режим работы. Extended Nodes это коммутаторы, которые подключаются к H-узлам. Они не понимают, например, VX-Lan, но они умеют обычные VLAN. Соответственно, все те устройства, которые подключены вот к этим uh, Extended Nodes, они mm -hmm. разделяются по VLAN, и VLAN приходят через транковый порт на h узел. Здесь они уже обрабатываются, к ним применяются соответствующие политики, инкапсулируются в xlan и дальше отправляются в сеть. В портфеле таких вот Extended nodes, ну вот наши современные индастриал коммутаторы, а также компактные версии коммутаторов 3560CX. И важное замечание, вот в данной схеме, несмотря на то, что это как бы не часть фабрики, а ее расширение, вот эти все устройства, они настраиваются и управляются DNA-центром. Ну вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать на сегодня. Большое вам спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Раз, два, три. Итак, вопросов очень много, поэтому выбираем самые популярные, скажем так. Поехали. Про, э, как SDXS уменьшает операционные расходы? Ну, конфигурация. С одной стороны у нас надо было конфигурировать каждое устройство в отдельности. Здесь у нас фактически на DNA-центре мы делаем конфигурацию один раз, и она применяется сразу на все устройства. Экономим время на работе администраторов. И мы уменьшаем риски человеческой ошибки, соответственно, мы очень сильно уменьшаем вероятные потери от неправильной конфигурации. Следующий вопрос. На основе каких показателей производится сегментация сети? А, ну это выбор администратора, то есть он может эти… Если мы говорим про э, макросегментацию, то здесь действительно э, в первую очередь важна изоляция. То есть мы туда э, организовываем там, -э, сегменты, которые в нашем представлении должны быть полностью изолированы и минимально взаимодействовать. В случае микросегментации мы уже определяем там, по функционалу, то есть если нам нужно действительно финансовый отдел выделить, особенно э, для того, чтобы там, только они могли иметь доступ к каким-то инструментам, бизнес-критичным, а, например, те же самые администраторы да, сети, они там, к этим инструментам иметь доступ не должны. Вот так мы их разделяем. Окей. Okay. Преимущества для бизнесов в применении Wi-Fi 6? Uh, ну, как я сказал, основное его uh, усовершенствование по сравнению с предыдущим стандартом – это обеспечение приемлемого качества обслуживания для большого количества пользователей. Большого – это десятки до сотни. Плюс Wi-Fi 6, он действительно адаптирован для интернета вещей. Если мы говорим про устройство интернета вещей, то их может быть уже до тысячи на одной точке доступа. Раньше это было невозможно. Окей, okay, следующий вопрос. Приоритизация преимущества настраивается вручную или автоматически? Uh, ну, вся история с DXS она про автоматические настройки. То есть мы говорим, что мы хотим получить реализацию абсолютно за счет программного обеспечения. Окей. Okay. Uh, насколько надежно данное решение при условии отсутствия постоянного администрирования? Uh, ну, я не призываю вас увольнять всех своих администраторов. <laughs> Они этого не любят. Uh, вот. Uh, Определенный, определенный контроль нужен, но надо понимать, что, вот опять же, да, вот иногда бизнес думает, что вот эти все решения, они предназначены для того, чтобы мы могли не нанимать дорогих и умных специалистов, а могли нанимать неумных и недорогих. Это не так. Но основная задача вот этого решения – избавить умных администраторов от рутинной ручной работы. То есть мой ответ – да, администраторы нужны, да, они нужны не менее умные, чем были раньше, но они, возможно, будут более довольны жизнью, когда с них уберут рутинную работу. Хорошо, поехали дальше. Время еще есть. Какие существуют наиболее беспол... э, безболезненные сценарии перехода на Cisco sd -Access? Uh, ну, здесь uh, ну понятно, да, и в принципе из презентации было понятно, что SDXS-фабрика — это единый организм, и там коммутаторы должны все поддерживать требуемый функционал. Но, во-первых, я сказал, что есть возможность индустриальные сети подключать через экстендеры, а во-вторых… Uh, если у вас, например, есть центральный сайт и много филиалов, не обязательно все филиалы сразу переводить на SDXS. То есть вы можете реализовать SDXS только э, в центральном офисе, а филиалы там по мере необходимости э, в течение какого-то длительного времени переводить. Вот такой плавный переход. Какие технологии лежат в основе SDXS? Ну, здесь, собственно, я все рассказал. Airlay, э, если говорить там, про протоколы, это VXLAN для Dataplay, на лист для control plane. В принципе, любую документацию откройте, это все рассказывается. Можно ли протестировать оборудование бесплатно? Протестировать, конечно, можно. Ну вот здесь, как я сказал, самая большая проблема – это то, что DNA-центра нет в виде виртуальной машины. Но такое демооборудование, в принципе, оно есть в украинском офисе, я знаю. Вот. Я надеюсь, что скоро оно появится там, у кого-то из наших дистрибьюторов. То есть протестировать можно. Mm -hmm. Давайте, давайте еще один вопрос. Просто ищу. Ага. Этот вопрос задавали, этот, да. Давайте этот. Где-то уже эта программа используется на территории Беларуси или в соседних странах, но я думаю, что вы только что сейчас ответили по поводу Украины, да? Нет, но это там в демо, какие-то есть инсталляции, надо понимать, что технология совсем новая, то есть даже в тех компаниях, где она разворачивается, и в Беларуси тоже, это пока пилотные проекты, да, но есть, да. Окей, большое спасибо, времени, к сожалению, Вам нам спасибо. больше не позволяет, поэтому давайте еще раз по, поаплодируем Андрей Скворчевский. Спасибо большое вам за вашу презентацию.